Не yep, Что? Sure. Mm -hmm. wow, Не, Немка yep, в yep. Что? Не в кабине. Да, Не в кабине. Да, Нет. Yeah. Девка в тем. Девка, дим. Девка. And mm then -hmm. mm -hmm. Не yeah, об Девка, yep, девка, yep, yep, yep, yep. yep, yep.